Всем привет, с вами Макс Риск. Это у нас игра под названием таинственный особняк в игре зуба Значит я уже зашел зуб в общем там как ее скачать Рассказываю конечно повторится Но только давайте так Перед роликов ролика подпишись на канал Max Risk Он снимаю про МакВина Возможно тебя в данном ролике зайду его можно найти в вкладках канала меня там на канале можете найти, в принципе так ну что ж приходим к ролику и не знаю почему белый экран стоп закреплен комментарий там есть социальные ссылки в общем так как вы видите можете тут смотреть и на будущее когда игра уже будет доступна но уже должна уже скоро выйти как дерзу входит когда каникул начинается летний сезон типа того зимний сезон уже поздно весняный сезон так что к летнему сезону должна уже игра выйти а пока можете стри ролики и узнавать тактики так новайте пропустим то у него подписчик снова скинул так что тут значит нас будет показывать то а что нужно делать ой что тут маленько такое у нас тут ожидание, ясно там значит, ожидание декинс звуки слышно кстати тут даже нужно общаться есть такая похожая игра мобайл а, называется я тоже и снимаю на одном канале и мой друг снимает тоже на одном канале снимаем где нас скипи так есть моли пропускаем ну дальше так они все здесь сидят что кого-то ждать также слева как видите по митам кстати слева вот какой-то у нас дона на связи все такое вообще -то управления так на 100 также пишется минут 10 а, ожидания зала ну, как-то не так уж много ну, конечно хотят на связи быть это не иностранцы скорее всего так как-то переборно да видно что это не наши а где-то иностранцы например тоже не знаю наверное соединен штаты испания франция немцы кстати мы про них записывали да вот почему уже 6 а мне нужно 10 не знаю чем там дело ну, ладно ладно тут конечно ждать нужно поэтому перемотаем нам попозже так что эту штуку нажимайте просто все кнопочки запомните потом вас пандочка убивает им самым бах так а кончика это какая есть как коп может и любой кто быть копом понимаю а повара а, что-то не понял почему повара он паночка убийца панточку бивай так пропускаем так ладно ну, да, интерес тут ожидание долго кстати поэтому играйте с друзьями как минимум очень очень тут очень очень, -то, очень, -очень -то долго ожидание Значит, вот карту всем ну, вот за проведение было бы шикарно поиграть, поэтому не выходите с игры, просто играйте за проведение, изучайте карту. Вот вам карта, кстати. Сейчас. Вот. Да, еще, вот справа от вас. Ох ты -мо, там еще есть ножницы. Тут просто знаете как-то все по мелкому. просто на раз игра будет. Пропустим. Так, ладно, все все не знаю что это такое конечно а это, это победа уходим и потом в лобби кто не знаешь что где это лобби а он сразу начинает я не знаю как происходит ладно приходим к моему ролику Ой. Ну, типа того значит смотрим ну мы очень потренировались заходим в мой клан вступаем в мой клан так, у нас уже 50 игроков так, покажи покажи вот 50 справа толс Так, а теперь мы должны с этими узнать показатели, как это узнать, нажимаем на плюсик, ну как всегда в общем-то, чтобы были активны, да. Итак, вот 30 дней кло, так игрок Мазин, мы не знаем М.З., Дейзинк Миком, Леха Про Карим, ой, что это такое, Фистенс. Зимний сутор Мама Зверя, Дэнни 4 не знаю где он такой, где и дьявол, что 6, и дальше у нас 25 дней, можно даже их не считать, больше я некоторые запомнил, нужно их убирать, конечно посмотреть аттестат, сколько у них кубков теперь, потому что видно что не заходят, значит 2 недели мало, так вот значит Мико, 7900, ну мне больше, ну хай остается, да, Карим 6000, Но нас пишется, конечно 6500, так что, сори но у нас ограничение да вот игрок еще не меня 5100 кубков И так получается у нас еще два места а есть yes, в нажимай. так один игрок два игрока а нет там я карим хотел выгнать сейчас так у нас актив окей бог считает чувачок да да помню блин а он имеет меньше кубков я думал так минус еще это как обратно. Таинственный особняк в, в доме. И нужно всех врубать, да? Так, и последний давай. Мама зверь. О, давай. 5900. А он уже минимум 6500. мне меня уже 8000. Могу показать. Потом покажу, когда все пройдется. Также есть еще не про. Но он как-то активно У меня нет там. 30 ограничений. 30 дней назад врубил. Я когда так был три дня вроде бы один раз был но когда уже клон появился конечно уже уже не нужно нужно хоть хотя бы один раз в месяц играть да в принципе вот дьявол ух ты хорошо. и остается да игрок так ладно какие остаются просто троечка последний предыдущий сезон но его как-то выжил вау какая оценка уша он активный активнее чем я бардинкекс а я тебе помню окей okay. так так так так я помню еще одного я пропустил вот 2007 год так давай ну ладно давно мог хотели отбавить уже четвертый ролик по моему но все хватит место есть 4 места Покажи, да вот купь 7900 ну скоро скоро постараюсь постараюсь в общем, что у нас ограничение 6500. Не знаю, в будущем будет ли изменение ограничений или же нет. 6500. Также могут уходить, приходить. Заявочками мы, наверное, не будем брать. Пошли в battle. Battle. Покажу на что я способен застигнуть. Ух ты, Дон, ух ты. Говорят, если вырубишь этого, то куда побром ушла Блин, я уже в воде. Ладно, уй, что это отталкивается, блин. Невидимая сила, моему не из а да. у, дробович, чувак, у будет сложно вырубить видите прям знаете прям коллекция да. отлично коллекционера еще бомба <laughs> все в одном все в одном и тут принципе никого нет потому что сейчас играя 15 игроков китайские зуба осталось праздники китайские все такое и в аджу тоже там прикольный приюз можете оценить на канале да в вкладках канала. О, точно. Тут говорят, когда у тебя есть что-то такое, ты можешь приходить сюда, взять какую-то штуку. Это чайник. Но у меня его нету. Что-то не убивается на персонаж. Эй же, блин, куда ушел? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, Нет, я домой, чувак. Нет. Что что влюбился в меня, блина? Ага. Все, все, руки вверх, да. Так, ну что, давай хоть подеваемся там, все, получить косточки, косточки, косточки, косточки, косточки. Привет. На. О, не, не, не, подожди. Ты где, ж только, блин? Пока, в общем-то. Да? Только не ко мне, бро. Только не ко мне. Блин она рши меня обмануть или что, а, блин, китрец? Ч это такое? Переверкай. Не, чувак, ты может не дразнить или что, блин? Прикиньте, он хотят хочет победить Стива, но это нереально победить Стива, потому что он максимум. Пока. Вот клади сюда. Это контент вообще, такой шикарный контент. Ха, я хожу сюда, это то пошел туда. Ну все, теперь моя охота на тебя. Иди сюда. Блокада, да? Э -э -э, что с клавиатурой? А? Я заел, да? Ой, нет, ой, классный Классная динка. Отстань, ой, я еще багованный, класс. Офигеть! Так, ну что делать? Что нужно делать? Мочить? Кружить? Нет! Стой! Давай, девайся Ник, замети меня. Нет, нет. No my course. No. Что за фигня? Ненормальный, ненормальный делай. Девки, девки, мальчик, мальчик, мальчик ненормально. А? Что за А! Офигеть, лагает тысяч фупс. Вообще 0 фупс. Согласен? Тихо, бром не лагает. Бром не лагает. Ладно, твой ролик. Вау, с друзьями играть. Отличная тема. Давайте один раз попробуем. Чем может играть, мы уже рядом. Ну, все, значит. Вот эта команда. О, 5 на 5. Давно не играл. Слушай, бро давай. А давай 5 на 5 все же Блин, а ты выстреливал. У мощный лук остается, как я понимаю, теперь. А, да, интересно. А после падения я что сделаю? Да. Бэм. Бам, бам, бам. Получаем все награды мои, мои награды. Так, забирай что хочешь, да. Тут я мощный, кстати. Такого раньше не было. Что у тебя такое? Во блин, врубаем, да? А, понял, забрал. И тебе тоже. Так, ну что ж, да, это, да, это всем. Это же тактика. и более уже одного вырубили. 25 было. Отчетное число 5 на 5. Ами пятерка, кстати, а те все? Может кот нашли, а? Давай где все. А тут вообще опасно. Област... А кто Никс, кстати, точно он. Держись все потихонек, да? Кстати, поехал бы классной тактикой. Поехал бы с этим типа, самым. бэ бэ бэ Так, у нас новая хпшка. Вау, у тебя такие прикольные смани Они только такой. Где битва? Опа, она пошла по делу, слушай, бл. Бау, ща никса врубать буду. Щаникса буду врубать. Не -а. ой, ой, ой. Хе, <с> вырубить. <с> Блин, наделать делать дрянь слушай, бро. М -м -да. а -а -а -а актив поднимаем, а -а -а актив поднимаем. актив поднимаем поднимаю. После этого не говорится зляться. Как говорится. один кубок не знаешь я не хочу бедный 5 все отстанет мне <с> минус один кубок я так не договаривался хотя бы ой не, ладно так лучше я пойду сам <с> в один ночь еще одну катку и все Весел. весело давай собираем кубик рубик может давно персонажа это как то уже стив такой такой себе да другого я взял на раунд суперскоп. Персонаж такой, дальний бойщика, а то как-то вижу, что он боя подходит. Вот, есть персонаж. Где он? Вот он. Вот. Чему-то не прокач. В принципе. Вот, точно, принимай всех, да? 3 на 3. 5 на 5. Ого, появились. Кнопки. Что, вон на 5-5 или 1 на 1 уровень? Попробуем у меня какие-то вот такие все навыки можно возобновлять может поднимать хоть как-то давай попробуем так ну что да ну, нормально не играл за никсом какой как вы просто живут завод даже не знаю кусать его нужно кусать никса попался никс кусать никса красавчики там есть лук кстати знаешь, за, за этого Луи прикольно играть. А кто такой Никс, а, понял? я понял? А ты думал, кто такой Никс? Вау, а, тут копия прекрасна, слушай. Она прям так точно кидает, что я в шоке. Вот такой персонаж можно играть за 3 на 3, 2, 5 на 5 и 2 на 2, если есть там. Нет, чего нет? -то? Ну ладно, в принципе, на 2 на 2 прикольно. Ой, что тут вижу, ой, нашу Европу. Почему такой кусочек, а? Как-то не, не понимаешь что это такое. не неодальное руки, кто? Блин, я забыл. Ну все, блин, есть там хилочка около. Кто не хочет полным, без полного атаковать. Да, у нее седьмой уровень. А кот, наверное, круче. Все в воде, а? Вот. она тихо, тихо, тихо, тихо. Не, ну то есть сильные. Идея, что я дальнобойщик бойщик, так а дальние Бойся, бойся, не испугался, значит что они там беру бомбу, Никого, ну Мой остров, точно мой остров, завою остров, Олей. Это мой остров пока не... Можем, конечно, выйти. Тут прекрасная атака для ровних. Тем более вот так нужно. Они вот так вот выйдут. Так что мы станем прикольными. Вот, дорогая моя, покажу вам. Не, не, недавно какой-то чувачок, который... Не знаю, что делать. Как кошка, да. Ухау. Как-то там, блин, какое-то непонятное существо. На тебя, блин, попал. На, блин, куда идешь, а? я опасный ты знаешь об этом ты знаю знаю что это такое эй, иди сюда куда убежал я, хитрец так мост это моя штука не подходите будет опасно ух ты еще луко покровче да мимо кто сохрани спокойствием эй бро ну лайкос там подписка ты знаешь бро опасный мой тихо тихо тихо тихо тихо тихо бро бро бро бро лайкос like, подписка там знаешь ну бро дай сюда подписку лайкос like, подписал тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо так кстати могут быть бочка прекрасная тема а они меня нормально ой тихо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 Пожелания, вау. Так, мне еще талкивается, вау, еще 600, 700 кубков Итак, у меня сейчас всего 8000. Да, почти. И пишется акция, акция, покупай, акцию, акцию, за 710 Два раза лучше. но мы там типа того... Таня, да, не она... А что она дает, кстати? это да, так, суночки полно полно Зачем купать? Наша цель вот. Вот, за тысячи покупаем это много кстати да то есть если вы хотите сказать что у меня очень очень и очень мало кристаллов ну, в принципе да есть бесплатно забыл про это 50 уровень умоли вау и так каждый день собираем по двойке ну, это прикольно ну что ж всем спасибо просмотр с вами Макс это шикарный ролик вышел заливай ох на канале так, так забираю кристаллы. Чем больше кристаллов, тем лучше. Может, убили кто -то, там 5 игроков? Кто знает? Вот. Всего у нас 333 тысячи. Это как полмиллиона. Ты правда, Макс Риск? Прыг. написал мне. И прыг написал. Он прям сейчас зашел, дай И написал мне. Правда, Макс Риск. Наверное, да. Вау, я не знаю, что даже ответить. Может, мы вообще промолчать? Так заберем кристаллы. 10 кристаллов. Вроде бы шикарно, шикарно. Не, наверное, на таком уровне его прин претендировать, прин, принта, да? депутат, блин, не, не перебор, потому что тебе будет скатываться, скатываться, скатываться, если ты много не играешь. Ну ладно, всем удачи и пока.